Не уверен, наша страна вот, под руководством президента с честью с достоинством прошла этот этап. Пройдем и дальше. Что касается СВО, уверен, включены на, на успех, без вариантов. И благодаря мужеству ребят наших, конечно, хотелось бы, чтобы все это было меньше кровью, меньше ценой и за более короткий срок. Но ну, не будем обсуждать сейчас писать планы, планы военных. Могу сказать только, что все закончится нашей трубе Я считаю, что ну, не совсем правильно, если э, ребята сегодня на фронте, на передовой на самом деле. Дождемся, в метров. Высокая террористическая опасность у нас сейчас? В желтый, уровень, желтый уровень, средний. То есть как бы у нас опасность только антидронов. В остальном все спецслужбы работают. Федеральная служба безопасности, МВД, Росгвардия. Поэтому, слава Богу, у нас все на контроле. Правоохранительных органов хватает, чтобы держать ситуацию полностью на пульсе.